Всем привет, с вами Данил Яценко, сегодня у нас викинги, а, вчера я тоже пытался пройти викингов, но я их не прошел. тупо всрал 5 миссий, супер -боссы были трудные и я не знал что снимать, вот вчера я получил 10 реакций и все, ничего больше не делал, только 5 миссий всрал и все викингов этих. И сегодня тоже я дождался эти 5 миссий и сейчас будем пытаться снова пройти этого викинга сраного. Потому что у меня не получилось на видосик пройти викингов вчера, но, надеюсь, сегодня получится. Так, вот такие персы у меня. Даже, может, поставлю одного перса. Короче, я хуй знает, ребята, как тут играть. Один перс, два перса тут, наверное, не важно. Не важно вообще. Хотя, знаете, важно, потому что... Ладно, я с ним, короче. Попытаемся пока что двумя пройти этот босс не такой слегкий пока что для меня, потому что он очень сильно меня уронит. И тем более они ходят все три раза подряд, ребята, да. Нужно как минимум одного сейчас утопить сразу. На первом ходу нужно одного утопить по-любому, потому что если я не утоплю этого балеолога, или как там его? Балеолог... Балек, балек, то я, скорее всего, сейчас могу посадить, потому что... Да, еще и лагает, смотрите, какие лаги. Потому что они тогда ходят три раза подряд, и мне точно пиздец будет. Фух, утопил, блядь, утопил еле-еле, сука. А, на первом ходу топим, значит, да? Теперь мы должны утопить этих двух пидорасов. Как это сделать? У меня есть фугасочки, в принципе, есть. Но этого демона будет реально трудно топить, ребята, потому что он еще сука, морозит меня. Вот хач, блядь. Он еще сука, морозит. У меня опять смен есть. У меня опять смен. Как-то жалко тратить сменки, но придется, ребята, придется. Раз на, на то пошло, значит, тратим сменки. Иначе этот пидорас меня одолеет. Так, надо наверх собраться. Я так думаю, потому что... Потому что наверху безопаснее всего, надеюсь. Больше всего меня напрягает демон этот, ребята. Потому что демона реально тру утопить трудно будет. Потому что там... еще блядь, хуй как... Его утопишь. Ой, блядь, 73 хп сносит мне. Пидорас, сука. Ну, этого зайчика-то я утоплю, скорее всего. А вот демона этого, я бы... Блядь... В я боюсь топить, потому что он. Он же демон, сука, он не топится нихуя. Берем перевязку токсин сразу же. Хотя, знаете, я перевязку сожрал сейчас. Надо было просто таксин брать, все. А перевязочку потом бы сожрал. И как раз таки у меня сейчас время-то ограничено, ребята, на прохождение этого босса. Вот я утопил. А, в принципе, двоих. Уже лучше игр играть, чем вчера, потому что, блядь, вчера даже двоих не, не мог топить. Нихуя, блядь. Теперь как-то нужно этого демона оттуда вытаскивать. Как его вытаскивать, я вообще пока что не знаю. Хотя нет, я знаю, как его вытащить оттуда, в принципе. В принципе, это возможно, ребята. Я даю второй переход хода, блядь, иначе... Тогда, если время останется у меня мало, когда будет 5 секунд, то я нихуя не успею сделать, ребят. Нихуяшеньки не успею сделать. Просто берем сейчас гарпунчик и тянем его сюда, эту шлюху, блядь. Надеюсь, я попаду в него, да. Попал. Теперь его надо утопить быстрее. У меня в принципе есть немного времени. У меня есть минка на ложку, че я блядь туплю? Минка на ложка, поэтому тут утоплю его, ребята. Я не знаю, как я вчера проходил его, ребята. Но я его прошел с первого раза. Но вчера я потратил пять попыток на него и не прошел нихуя. Бля. Это просто пиздец. Ну третий переход я не дам, скорее всего, потому что блядь мне жалко, а вот Пропущу ход, наверное. А, хотя нет, ничего пропускать ход, в принципе. Есть. Гранатка такая. Я еще разморожен, блядь. Заебись. Надеюсь, топлю. Утопил, все, заебись. Наконец-то прошел. Я вчера не смог пройти. Я оставил раза, Даже с второго и третьего не смог. С пятого не смог даже. Дали два рубинчика, в принципе, мне. Это уже хоть что-то. Хотя бы не один рубин уже, как раньше, давали. Две овцы и две святые гранаты. еще ресурсы дали, заебись. еще гвоздевую. Ну, гвоздевую... Она, в принципе, тут не решает ничего. Охуенно, охуенно просто. Кстати... Вчерашний видос я тоже выложу, ребята. Я выложу его в конце этого видео. Под конец видео я выложу свой вчерашний видос, потому что... Ну, вы сами посмотрите ошибки, какие я допускал там в бою с викингом. Я как бы объединил одно видео в два. Вот вчерашнее выложу, потому что она там идет минут 5 где-то. И сегодняшняя выложу. Как бы одно видео в два объединил. Так. Прошли викингов. Так. Давайте посмотрим атаку. Атака. Плюс 8, броня плюс 6, здоровье плюс 75, увеличивает скорость. Ну так себе, так себе скажем. Не очень-то хорошая започка. Зато хоть она есть, хотя бы так. Гвоздевую я выложу, потому что ее можно получить только в ящиках, а так она нигде не встречается больше. Пускай полежит в арсенале. У меня на основе их дохуища, тех гвоздевых, я ими даже не пользуюсь. Так, ну что, ребята, миссии теперь, миссии. Скорее всего, миссии, и да, и все, потому что... Мне пока что впадло играть на ставках с таким убогим арсеналом. Этим убогим, скорее всего, уже не нубы. Так, пролагалась только что у меня какая-то хуета. Так, а что делать-то? Что делать? Как его сейчас топ топить? Этих сук еще попробую выиграть, потому что блядь карта-то карта титановая, карта титановая ребята, поэтому попробую их еще как-то вынести, блядь. Ладно, пока что на ХП еще играем, потом посмотрим, что можно сделать, потому что там везде что за лаги, ребята? Что за лаги? Вот смотрите. У меня бывает такое-то, что у меня этот браузер, я сижу с Яндекс.Браузера, он подвисает. Я вообще не знаю, какой браузер подходит для Вормикса хорошо. Либо это мой компьютер вообще такой древний, блядь, уже, сука. Что у меня в Вормикс лагает, блядь, либо я не знаю что. Я уже все что угодно сделал с этим компьютером, блядь, и чистил его, блядь, и ускорял как мог, блядь. Все равно лаги, блядь, сука, заебали они меня уже, честно. И в Mozilla лаги, там флешп блядь, какой-нибудь там тормозит и все, блядь. И в Яндексе тормозит все, хотя в Яндексе не, не всегда тормозит, потому что бывает, то, что я перезагружу браузер, и нормально, все, блядь. И в Chrome, блядь, вообще все лагает. Пиздец какой-то. И даже в Уране все лагает уже. Я ебал, это обновы, наверное, ебучие, из обнов. еще флешплер. какой-то у меня, блядь. Ебанутый стоит. Кривой какой-то. Весь этот плагин вылетает этот. Ну, вроде все нормально пока что, ни разу еще за всю историю Вормикс с нуля у меня не было вылета никакого. Поэтому вроде нормально, нормально у меня получается тогда флешплеер. Хотя на основе бывает вылетает, ребята. Бывает вылетает на основе. Печалька. Так, ну что я делаю сейчас? Я просто сейчас этого ДЦПшника утоплю, получается. Я его даже не утопил... О боже мой, о боже мой. Я даже не утопил его, прикиньте, альмар блядь. Хотя бы ты промазал. <с> ладно, берем сейчас просто. Наверное, я сейчас, скорее всего, будут, знаете, ребята. Наверное, я сейчас.. Вынесу фейерверком на лаптер. Почему бы и нет, ребята? Я не знаю. Почему бы вот и нет? Потому что это миссия, скорее всего. Хотя, ладно, не буду. Не буду, ладно, пофигу уже. Не, не буду тут. Тратится на миссиях, потому что мне феер пригодится еще, я думаю. Потому что феер это все-таки полезное оружие. Я же просто могу сейчас выбрасывать водечку тапить и все. Чего я, блядь, тут парюсь? Хотя мне хп меньше и меньше с каждым разом становится, но. Надеюсь, я выиграю. Потому что миссии уже стали не такие простые. Потому что я арсенал как бы не покупаю давно уже. Я коплю на ранец тупу, блядь. Тупо пока ранец не куплю, блядь, ничего не куплю, блядь. А, я не натопил, блядь, всё пиздец теперь мне Сейчас меня сильно-сильно зауронит, да? Арбалет. Ну, арбалет ладно еще Хотя, арбалет сейчас сколько снимет? Мало, хуйня снял. Хуйня снял. Так. Просто бьём сейчас с ружья, и все Теперь остался этот танкист, который, блядь, сколько, не там Атакер. Атакер это плохо. Лучше был бронер, чем атакер. И смотрите еще Попал, сука, попал. Прикиньте, попал. Я хуею, Попал. Что с тобой теперь делать-то? А что с ним делать, ребята? Просто сейчас миночки на лоно кидаю и все. Убьет, так убьет уже, все. У меня какого-то пакета. Получится маленькая, сейчас этим буду. Надеюсь, я его убью. Хотя обратно я вряд ли его убью, конечно, его. Не хватит атаки. по-любому не хватит. Хотя, смотрите, у меня кость есть. Три минуты беру все. Три минки все. Хотя. Сейчас я, короче, вот так сделаю, смотрите. Беру. Чтобы потом можно было хоть немножко укрыться от него, от его так, я вот так сделаю. Ну, в принципе, возможно, возможно. Было бы добить, если... Если было бы четыре минки у меня, так? Хотя нет, добил. Ну и заебись. Так, идем дальше. Еще у меня три миссии есть. Тут карта такая, знаете, на вынос, поэтому... Тут, я думаю, быстрее пройдем эту миссию. Главное, что я викингов этих. В принципе, босс, знаете, викинги не такой трудный. Если не допускать там ошибок некоторых, которые я допускал при прохождении. Самое трудное, это вот утопить демона этого, который там появлялся наверху. А так, босс не такой уж трудный. Даже с таким асиналом, который у меня сейчас имеется. У меня асинал вообще... У меня, смотрите, еще куплено только. Фугаска, нлошка. Мины даются в начале игры. Не помню. Фугаска, нлошка. И все что ли? Чё, правда, что ли? Фугаска, нлошка? Ну и мины, именно, скорее всего. Мины даются в магазине, я думаю. Потому что... Раньше... Они покупали, сейчас не знаю. Сейчас забыл, если реально я их покупал или нет, Минкетки. Я хуй знает, честно говоря, то что там уже много чего дается в начале игры. Поэтому говорить ничего не буду. Сейчас я посмотрю в магазине, если что, блядь, туплю. Сейчас я магаз открою, блядь, посмотрю. Получается тогда -то так, что я купил только всего фугаскую на ложку. А остальное все с точными играл. Если так-то рассудить. Я уже дошел до 13 уровня. Игру, блядь, реально облегчили работчики Потому что раньше с таким арсеналом, ну, ты бы не прошел до такого уровня, мне кажется. Хотя хуй знает. Ну, блядь, у пожалуйста, хочу посмотреть, миночку там продают или нет магазине. Так, а супер-боссы... Кстати, сейчас щ... смотрю, а кто там? Чувак хочет супербосса со мной пройти, если там нормальные сегодня супер-боссы, ну легкие такие, то может быть сейчас пройдем их. Но мне правда две, две миссии осталось. Я не знаю, у меня сейчас, знаете, в чем прикол? То что все таки стуисные оружия они нужны. На супербоссах, боссах, ребята, штучное оружие. Потому что если у меня не будет стучных оружий, то и боссов, супербоссов, Супер боссов мы ну, этих проходить будем гораздо труднее. Пиздец. А прикинь тебе сейчас я проиграл. У меня ходит этот черпак. У него очень мало хп. Прикинь тебе его не было сейчас, чербака этого. Ты по тогда бы Фермер и пылающие. Только нормально можно. Фермер и пылающие. Бля, я не знаю, слышите? Фермер и пылающий. Так это ж легко. Да, год Пройдем нормально, в принципе. Ну, не трудные босс не трудные. Так. Дальше у нас идет капитан. Кстати, капитана, я не знаю, как бы мочить, ребята. Капитана нужно иметь газовую гранату или арбалет хотя бы минимум. Потому что я не знаю, у меня кувалды в принципе нету, да, кувалд, нету. Как без кувалд -то? Я не знаю, как без кувалд, ребята, но мне кажется, что я не пройду этого босса дальше. Капитана, надо подумать, надо подумать реально, вот как его проходить без кувалд, без арбалета, без всего. Тупо утопить их, карту ждать, пока утонет. Так они меня быстро убьют сами. Ладно, это потом, в следующем видосе, ребята, так. Да, сейчас позову, ты сейчас в игре? Да. Сейчас, секунду, я хотел посмотреть, что там минки продают вообще или нет. Нет, они уже даются с начала игры, ребята. Минки даются с начала игры. Потому что УЗИ... А, УЗИ купил, и купил дрель. Че я, блядь, туплю. УЗИ и дрель купил еще. И ложку купил, и фугаску купил. Четыре оружия я купил, получается, да? А я подумал, вообще, блядь... Купил только на ложку и фугаску зарубиной, блядь. А сам нихуя не купил. Ну да, нормально, так купил уже 4 оружия. Скоро будет раниться. Потом, я не знаю. Потом уже будем все пытаться купать. Сменки, переход кода, там охранники, барьеры куплю. Арбалет газовую. Куплю, знаете что, арбалет первая газовую. Охранник. Барьер. репушку пушку, балку, сменку. Вот я куплю. Чтоб можно было, блядь, спокойно играть. И на ставках, и на миссиях. друге добавь. О okay, бро. Так, он даже, блядь, брал топ, и смотрю, чувак. Значит, неплохой игрок. Ну как? Топ может любой взять, поверьте. Там главное сейчас задротство, и все Главное сидеть сутки играть, блядь, и И не тупите И не тупить. И топ любой возьмет игрок сейчас, поэтому не говорите, если вы взяли топ, то не значит, что вы сильный игрок, как бы. Возьмите топ-1, тогда вы, блядь, реально сильный игрок будете. А то сейчас многие, блядь, даже нубы пишут, то, что они берут, типа, топ, и они, типа, сильный игрок. Хотя, на самом деле, они нихуя играть не умеют. Ну как? Они, у них подбор просто, знаете, подбор нубов просто, и все. Сейчас же рейтинг, как бы, игроки попадаются по подбору, типа. Блять, подбор по рейтингу будет, короче, вот, вот Все, сейчас забу Быстрее, быстрее зови, чувак. Так, Ну, в принципе, думаю, пройдем. Надеюсь, по крайней мере. По крайней мере, я надеюсь. Что, пройдем? Потому что, потому что Потому что Это всего лишь там спалающие зомби, которые, блять, только травятся. И фермер тоже травится. Этот мой напарник будет травить их, я думаю. А я сам просто пропускаю ходы и все. Что-то в клан меня никто не, поз... не позвал до сих пор. В топерский хочу клан. И нихуя не зовут никто. Ребята. И вот этот чувак звал свой клан, но он не топерский, блядь. Я не хочу туда идти. Смысл туда идти? Если там, блядь... Одни нубы со всеми сидят. Я ж не Я же не нуб просто, блядь, ребята, я нормальный, блядь, игрок. Просто я тут, как бы, на рейтинг не играю играющий, блядь. Если бы я тут играл на рейтинг, блядь, если, поверьте, если бы захотел бы, я эту сторону прокачал бы, не знаю, за два месяца. Полностью, блядь, все улучшил, блядь, прокачал. Если бы захотел. У меня, блядь, голоса все уходят на мой клан. Вот 400 голосов в, в этом сезоне я просто просрал, считайте. Тупо наказну, блядь плюс спонсоры еще 100 голосовки дали спонсор блять надо погадать спонсоров этих просто они даже некоторые вообще перестали казну давать Бесит вообще у ну меня один спонсор блять нормальный только все остальные люди какие-то вообще забили вообще на казну у меня залагалось сука на видос или просто так да на видос А, что у за влаги, ребята? Только что их не было. Ка. Вот, сука, реально, блядь. Не знаю из-за чего. Он еще и это эта сука жрет. Ладно, сейчас качество у меня стоит минимальное, да? Ну, значит, нормально. Значит, я сейчас собираю вот это вот облака... Слежение камеры, все убираем. Так. Что-то у тебя лагает, Заметно. Ну да, заметно. Потому что у него на скрестил было ожидание данных, написано. <coughs> вот в чем плюс. Мне придется сейчас выложить одно видео всего. А <coughs> это лучше, чем два. А вот, чем меньше видео выкладываю, тем больше времени у меня. Легче было одно видео, чем два. Как вчера, блядь, не прошел этих викингов. Все не прошел. Так, что делать? Я не знаю, что делать, но мне просто надо слить ход и все. Просто узиской. Потому что я не знаю, что делать, ребята. Арсенал, минки, они нихуя не делают тут. У него броня, блядь, какая. 120, блядь. Ч я тут сделаю, блядь? Ничего не сделаю, блядь. У тебя же нет арбалета, да? Нету. Я думаю, может быть, смотрите, вот... За некоторых боссов дают штучное оружие, там, блядь. За... Кого-то дают арбалет, по-моему, да. Можно попроходить этих боссов. Потом... А газ поштучный. А газ мне нужен. Газ мне... На пиратов мне нужен газ, ребята, будет. Все-таки у меня есть газ, я вспомнил, вот у меня был газ. На пиратов я оставлю его. Потому что если не будет газа, то я не знаю, как буду проходить его реально. Вообще без понятия. Так, ходит этот... Ну, пиратов можно и утопить. Ага, только у меня хп это мало, они меня убьют быстро, если утоплю их. Короче, я не знаю. Я не знаю, чувак, честно, как проходить пока что. Поэтому лучше пока что газ придержу. Лучше... Я думаю, пройдем все равно. Мой напарника сам может выиграть, тут поверьте мне. Тут в принципе голово на бейферме, сейчас гол. О, там еще черпак этот типа, появился. Ну ладно, че пока на себя возьму. Чербака в принципе ре реально убить даже мне. Ну за виду так, просто. Блять, блять, блядиноски. -бля Сейчас я черпачка этого нахуй. А добью, но что мешается на поле боя. У него, блядь, атака бешеная просто. 108. Я хуею, 108 атаки. Монстр, нахуй. <риво> Для достижения как раз нормально подходит. Кубы тоже нету. Кубы дается, знаете, за кого он? За пылающих, за прохождение пылающих зомби. Чего убить фермера и минус броня. В смысле. А потом надо будет бить этих зомбаков, как-то желательно всех вместе убить, потому что чем их меньше, тем больше метеоритов падает, ребята. А если, если я убью... Одного зомбака, то будет выпадать, выпадать два метеорита, если я убью троих, Ой, двоих или троих, короче, будет выпадать больше метеоритов, а они рушат карту сильные. Метеориты эти, поэтому, Ужасленно убивать всех сразу зомбаков, или хотя бы по минус два давать заход, потому что... Так проще проходить. Фермер никак не относится к зомбакам, к этим, поэтому фермера можно сразу убить. Так, что у меня в принципе есть вообще в персонале-то? Что то можно сделать? Не просто, просто сливать ходы просто так. Можно, в принципе, знаете, числить. Прыг. Не, прыгаю еще лошалка. Лучше потратить. Как жалко, блядь, просто есть дискомет. Сливать ход тупо, блять. Хотя бы не таск п снял. Пиздец, я его скинул, блядь. Его бы и так скинули, метеориты. Лангаз потом кинул. Пусть сам. Сука умирает. Фермер. Фермер коздел вообще. Ебать. Мы еще можем всрать. Прикиньте, мы еще всрём. Ну я думаю. Напарник затащит. Хотя хуй знает. Он же атакер, его быстро убьет, блять, атакер этого. У него брони всего лишь 13 брони. Пиздец, мало как. Ебать. Сейчас его, блядь. Убьют нахуй. И если мы не пройдем, то я больше не буду проходить заново, ребята. Потому что, ну, это лишний, блядь, монтаж. Мне не хочется, блядь. Должны пройти, должны. Обязаны пройти. Я так думаю. Сейчас. Ой, все, ладно, все. Не будем проходить. Не прошли, короче. Потому что я не хочу больше заново проходить их. Я. Все, ребята, я, конечно тут извиняюсь то что я не стал дальше снимать кто хотел снимать чтоб я снимал точнее то извиняйте ну, ладно карта маленькая просто карта да маленькая но она не топится хотя бы если она топилась еще туда то набор меня если что позовешь пока я не знаю если кто-то напишет впервые тебя чувак кто позову его а не тебя, потому что... потому что я буду смотреть, кто будет в сети в тот день, когда буду проходить варюк. Если кто напишет мне гол варюк, то я сразу пойду с ним и пройду их, потому что нет смысла мне писать тому, кто... кого я, блядь, забыл вообще, Как-то так. Напишешь мне ты, когда будет варюк открыт, тогда пройдусь с тобой. Напишет, напишет другой чувак, Пройду с другим, другим чуваком. Ну, теперь все. Смотрите сейчас видосик, который вышел вчера. Прям сейчас смотрите, он идет недолго, в принципе. Ну, всем пока. Короче. Всем привет! С вами Даниил Яценко. Сегодня у нас викинги. Очень легкий босс. Проходится просто на изи. Нам потребуется просто его утопить и все. Так. Взял два персая. Вот, черпачка, это мой перс. Так, забрал бонус только что. Еще у меня к вам небольшая просьбочка есть, ребята. Я тут немножко протопил. Я позабывал тут про бонусы, которые есть э, в группе игры Wormix, И я их постоянно забывал брать. Я вообще про них забыл, что они вообще есть. И, и если кто-то увидит меня в сети на фейке, то... Скидывайте мне ссылочку, пожалуйста, на эти бонусы, потому что я сам забываю. Вот сегодня опять пропустил этот бонус, также пропустил уже две недели, как эти бонусы в группе игры Вормик сообщения брал их, по сути. И у меня теперь как бы оружия меньше, чем должно быть. Поэтому вот так вот. Если кто-то увидит меня в сети, то если есть ссылка в игре, скидывайте мне, я прочитаю, в принципе, зайду, получу бонус. Так, а теперь перейдем к боссу этих викингов супер босс у нас самая пекла Армагеддон сегодня в принципе это пройти ну нереально на моем фейке пока что поэтому только викинги сегодня у нас ну и также миссии миссии викинги сегодня Викинги, ну, думаю пройду с первого раза потому что ну, они очень легкие ребята они просто очень легкие сейчас просто их утопим и все так стреляем фугасочек сразу сюда вниз первая фугаска пошла Отлично. И вторая фугасочка прямо вот там. И, в принципе, босс находится буквально таки за 3-4 хода. То есть, две фугаски, и начинаем топить в эту ямочку. И все, в принципе, босс очень легкий, ребята. Босс просто неимоверно легкий. Если бы они еще не топились, то, я понимаю, был бы уже босс потруднее. Но они топятся. Поэтому их очень легко убить. Тем более, вот он сейчас отходит. Хотя нет, не отходит. А зря что не ушел. Придется попотеть. Так. Делаем дырочку. Такую вот. И сейчас просто я их скидываю туда узишечкой. Аккуратненько, чтобы они там. Так, тихо-тихо. Только не ходи никуда, чувак, пожалуйста, все, стой там. Ебать, он убил меня. Прикиньте, мне осталось сколько хп. Смотрите, блядь, они ходят все. Три раза подряд, я в шоке просто. Я в шоке. Сейчас этот ходит. Этот Олаф меня сейчас добивает просто, да? Да, что-то я не рассчитал свои силы, ребята, что-то я не рассчитал. Хотя я казался... мне казалось, что Сербос реально легкий очень. Ну как, он легкий, но, блять, у меня хп очень мало, чтобы с ним сражаться, блять. Ну ладно, сейчас я сделаю один такой ход, крутой. Ну блять, ну залезай, сука. Ладно. Видимо, я не пройду с первого раза его, ребят, ребята. Зато я пройду с второго раза его. В принципе, можно и сдаться, да? Повторить. Какой-то, блядь, делаю, честно говоря. Ну, короче, тактика такая, как она есть, только надо как-то избежать этого урона. У них урон просто просто огроменный, просто они сделали мне. Сейчас я просто бью, вот, наверное, отсюда просто. Так, как бы только попасть хорошо. Так, как мне наверх... Забраться потом так. Ну, попал я заебись, а вот... Как мне... так так так так так Отлично, ушел более-менее так... Из-под атаки. Ну, хотя не так уж и сильно ушел, Сейчас меня утопит, наверное. Утопит, пидорас, сейчас меня, да? Смотрите, утопит. Вот козел, а! Смотрите. Косой-косой лох. Да, что-то я в фугасочке вообще как-то очень попал криво, ребята. Смотрите, как я попал фугаской криво. Придется реально сейчас попотеть. <смех> пиздец просто. Вот реально просто пиздец. Как мне их утопить всех? Сука, я думал, это вообще легко будет проходить этого босса. Оказывается, не так-то легко. Ну как? ХПшечки у меня вообще нету почти. У меня уже остался один перс, блять, этого он уже убил, блять, пиздец. Просто я немножко реально в шоке, ребята. А сейчас я пойду утоплю, нахуй, этого... Ах ты ж мразь, тупая, блять. Давайте заново повторяем. А если я не пройду, ребята? А если я не пройду этого босса. Как мне быть, -то, да? тогда? Тогда придется ждать. Так, ждать чего ждать? Чего-то ждать придется. Ну я не знаю чего. Чего-чего? Миссии, блядь, ждать придется. Чего ждать, блядь? Тогда, короче, избежать этого урона. Как-то. Вот, забрался вот сюда. Теперь в фугасочке, прям надо вот попасть. Ну, хуво, опять. Попал, ребята, очень хуво попал. Я не знаю, как я пройду этого босса, потому что, ну, без фугасов, во-первых, пройти его нереально будет. Хорошо, что у меня фугаски вообще есть. Если бы их не было, то я бы не прошел его, скорее всего. Плюс еще попадание по мне. Я сейчас замороженный, получается, я переход хода дам. У меня еще уронит. Сука, я не пройду этого босса, ребята. Я не пройду тол босса. Прикиньте, не пройду тол босса сейчас. У меня осталось сколько там. Я хуею просто, ребята. Ладно, давайте сейчас нормально будем. Нормально. У меня еще две миссии есть. Так. Дырку сделал. Дырку сделаю. То хуёвый дырку сделал. Придется сейчас топить. Как-то одного. Хотя бы одного сейчас утоплю, ребята. Хотя бы одного, потому что я не знаю сейчас. Хотя, в принципе, смотрите. Сейчас надо ход делать. Срочно ход делать сейчас свой. Просто беру топлю его нахуй. Если я его не топлю сейчас, то я, скорее всего, просру. Так, у меня, в принципе, все, что есть для выноса. Это минки. И ружье. А, но ложка еще есть. Надо его топить срочно. Хотя бы одного. чтобы не ходили, хотя бы по два хода, ребята, потому что, ну. Они ходят по три хода, блядь, и это меня пиздец как кумарит. Надо просто сейчас взять верты и все потратить. Так, тут тоже надо, ладно, потом, тогда потом. Тем перцем я буду вносить. блядь. Сейчас я в шоке, ребята. Сейчас дырочку делаем, тут надо проломать чуть-чуть, совсем. Как-то вот примерно вот так вот, вот так вот и вот так вот. Сюда оставляю охранника, блядь, там фугаска нужна еще, еще то вот. Сколько ходов нужно сделать, чтобы топить его, блядь. Бездец просто. Я в шоке. Тихо, тихо, тихо. Не стреляй в меня, чувак. Оставь. Оставь. Оставь. Оставь. Оставь. Оставь. Потому что эти двое, блядь, они меня так сейчас затрахуют. То есть, сука, блядь. А у меня же есть юз. У меня же есть юз, ребята. Чего я прям? У меня же есть юз. Могу за сейчас. У меня нет перевязки. У меня нет перевязки, ребята. Перевязки это... Хотя нет, перевязка есть, не увидел я сразу, значит я беру, сейчас просто ставлю охранника сюда, как-то вот так вот, и нужно короче его скинуть вот туда в дырку эту, если его не скинуть, то это все, скорее всего у не... меня будет реально пиз... пизда, все пизда, сука, промазал, прикиньте промазал ружьем, при... промазал ружьем с такого расстояния, блять я хуею просто. Я реально хуею просто. Промазал ружьем с такого расстояния, блядь. Сейчас бы я сейчас вынесу, скорее всего. Но он просто демон. Блядь, вс просрал. Отвечаю, просрал. Отвечаю, просрал. Ладно, сейчас еще. У меня есть маленький шансик его вынести. но если я, конечно... Я иду к нему, допустим. Да, допустим, я к нему иду. Пытаюсь залезть вот сюда и надо ныкаться ребят надо прятаться срочно от него у меня одна миссия прикиньте не пройду я этих викингов этих... этих я тогда охуею если не пройду 3 хп обновляю нахуй это просто пиздец я думал это вообще легкий босс получается надо только топить их и все получается тогда берем сейчас сразу Что это блять оттоплю ребята надо по-другому действовать сейчас что то блядь, совсем я лоханулся. Сейчас просто берем и топим сразу на первом ходу этого чувака. Потому что я не знаю, как по-другому мочить. Сейчас, получается, у них будет два хода, да? Тогда подряд. Если я утоплю его, конечно. Если я не утоплю, то вообще будет плохо. Это будет пиздец, как плохо просто. Ай, блядь. Я чуть то не лоханулся, прикиньте. Сейчас ставлю бинку Одну. А как я отсюда уйду потом? М -м -м. Сука. Я не пройду этого босса, ребята. Прикиньте, не пройду этого босса. Впервые в жизни мое видео такое получилось хуёвое. Ну как хуёвое? Я его поставил под вынос, допустим, но... Мне сейчас так зауронят, сука, сильно. Затравил. Затравил, урод. Сейчас, если его не топлю, то все. Да, блядь, он... Сука. Только не уронь больше, не чем, чувак, пожалуйста, не уронь, не уронь никак. Да ну не должен, ну сука, блядь. Охуел, перевязка, токсин, сука. Я охуею просто, ребята, я охуею, я не продавительный игрок этих. Так, ну ладно, утопил, утопил, это уже хоть что-то уже хоть что-то теперь теперь нужно как-то потопить ладно у меня еще есть перевязка токсин чувак для тебя все что угодно для тебя все что угодно лицо пройти этого про босса пиздец хотя в принципе смотрите, этот эрик стал нормальным между прочим сейчас поэтому сейчас я беру токсин беру перевязку даже ранец сейчас. Даже не пожалею ранее, что поспеть сейчас сделать, ребята. Mm -hmm. Ну, хрень какая-то, получается, хрень, честно. Честно, получается хрень какая-то полная. Зато Эрика -то, могу топить сейчас скорее, через год Что он делает? Что он делает, что он делает. Пожалуйста, чуть-чуть. огонек, да, огонек сработал. Ну, меня, короче, сейчас добивает. У меня остается черпак один ебучий. Черпаком я хуй что сделаю, блядь. Вот хуй что сделаю черпаком этим. Ай, блядь, я его не утоплю никак. Хотя, есть шанс. Есть шанс, есть шанс утопить его. Если я его сейчас не прохожу, ребят, то... Это видео отложится, наверное на некоторое время потому что я не знаю как сейчас как что. что снимать тут без этого босса пока что я не знаю что снимать так ну блять ну не утопил нахуй не утопил сука чудес осталось совсем братан пожалуйста пожалуйста убейся нахуй в стену сука Ха-ха-ха, сука. Прикиньте, такой сейчас реально охуею, если пройду. Я бы сейчас что-нибудь такое, чтобы могло мне реально пройти этого босса. Так, придется мне сейчас рыть ямочку какую-то. Меня сейчас, скорее всего, убьет, да? Демона хуй сейчас убьет утопис еще. Вс, пиздец. Обновя! Фух, успел обновить страничку. Ой, пиздец.